Всем привет, друзья! Бывает, что при подключении флешки или внешнего жесткого диска к ПК, система предупреждает, что если мы хотим использовать этот диск или же флешку, то нам нужно его отформатировать. Рассмотрим ситуации, когда на таком диске есть данные и их необходимо сохранить, а также когда какие-либо важные данные на жестком диске или флешке отсутствуют, его форматирование не является проблемой. Чаще всего причиной ошибки, чтобы использовать диск в дисководе, является ошибка файловой системы вследствие неправильного извлечения, прерывания записи или за других факторов. Но возможны и другие причины. Если это новый диск или флешка, накопитель изначально может быть не отформатирован, в этом случае отформатируйте его. Если накопитель, который вы пробуете открыть, ранее форматировался и используется в Linux или Mac OS, а указанные файловые системы не поддерживаются в Windows, это X3, X4 для Linux, а в случае с накопителем с Mac – HFS Plus или Apple File System. Если карта памяти использовалась как внутренняя память Android, файловая система диска отображается как RAW. Детальное видео о том, что такое диск RAW и как его исправить, уже есть у нас на канале, ссылка на него будет в описании. Итак, вы подключили свою флешку, карту памяти или внешний диск к ПК и получили ошибку. Если ошибку получил диск, раздел или флешка, на которых не было важных или ценных данных и файлов, копия которых есть у пользователя, никакой ценности не несут, то восстановить работоспособность диска или флешки можно просто отформатировав его. Сделать это можно любым удобным способом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 Запускаем командную строку от имени администратора. Далее вводим команду Disk Part и затем ListDisk. Видим список всех дисков. В моем случае нужно очистить флешку. Будьте внимательны при выборе раздела. После этого вводим Select Disk. Для полной очистки раздела вводим команду Clean и нажимаем Enter. По завершению процесса видим, что очистка диска выполнена успешно. Далее вводим команду Create Partition Primary. Этой командой мы создадим раздел на флешке. Выбираем этот же раздел, пишем Select Partition. Теперь нам нужно сделать форматирование флешки в заданной файловой системе, например, в NTFS. Для этого вводим команду формат FS равно NTFS Quick. Команда Quick отвечает за быстрое форматирование. Нажимаем Enter. Затем нужно назначить букву этой флешки с помощью команды assign-later-m. После этого завершаем работу diskpart с помощью команды X. Закрываем командную строку. Заходим в проводник и видим, что наша флешка полностью работоспособна. Куда неприятнее, если на диске были важные данные требуется не просто отформатировать его, а вернуть раздел с этими данными. В таком случае не форматируйте его, так как это удалит все данные на нем.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 Ссылку на страницу, с которой можно скачать программу, будет в описании. Выберите диск, который получил ошибку. Кликните на нем и выберите тип анализа – полный анализ. После окончания анализа программа обнаружит и отобразит все разделы диска. Кликните на нужном и в окне справа отобразятся файлы, которые хранились на нем. Если на сбойном диске было много файлов, а найти и восстановить необходимо какой-то определенный, кликните на папку глубокий анализ